И более ценными нефтепродуктами являются легкие бензиновые фракции нефти. Для повышения их выхода более тяжелые нефтепродукты подвергают дополнительной переработке. Каталитический крекинг, разложение углеводородов нефти на более легкие, проводят при температурах от 450 до 525 градусов Цельсия, в качестве катализатора используют природные алюмосиликаты. Применение катализатора приводит к образованию углеводородов имеющих разветвеленную или замкнутую цепь атомов углерода, что также улучшает качество бензина, так как повышается детонационная стойкость. В процессе крекинга в реакторе происходит загрязнение поверхности катализатора сажей. Необходимая очистка его осуществляется в регенераторе. Происходит обжиг, при котором нагар, сажа, окисляется кислородом воздуха. Очищенный катализатор снова поступает в реактор. И регенерацию катализатора и непосредственно крекинг проводят в кипящем слое для увеличения скорости процесса.